Своей головой над широкой землей Улетают вдаль облака. Я хочу в небеса, где нет счастью конца, Где Христос ожидает меня. Ты моя надежда, песня ты моя. В небе только в небе ждет меня Иисус. В небо только в небо всей душой стремлюсь. Улетаю до облака, а за ними. Времена, вся земля, окутана в снега. Голубые небеса, не забуду никогда Обещания Господа Христа. Небо